Этот ролик сокращенной версии. Для приобретения полнометражного фильма, ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией в конце ролика. Здравствуйте, друзья, уважаемые любители многослойной живописи. Я хочу рассказать и показать, каким образом приходит понимание в технике живописи, на примере одной картины старинного художника Абрахаминьон Миньон, э, натюрморт в нише. Я уже не впервые берусь за эту работу. И с набором опыта, приходят разные понимания и восприятия, казалось бы, к одной и той же картине. Попробуем в этом разобраться. Вот показывали продукцию оригинала. И три варианта картины, написанных в разное время. Несомненно, третий вариант выполнен более качественно и более приближен к оригиналу. Все по порядку. Первый вариант данной картины, когда я только начинал заниматься многослойной живописью. Конечно, ни знаний, ни опыта тогда еще не было. Хотя, кое-что уже подсмотрел или прочитал в интернете. Это про всевозможные подмалевки, мертвые слои, цветные прописки и тому подобное. Но свой опыт есть свой опыт. Показываю и рассказываю о серьезных ошибках первой работы. Рисунок. Имприматура в желтом тоне, вроде была. Далее масляная краска, какая-то коричневая. Уже не так важно. Сейчас я ее уже не использую. Сразу, за краской теней и темных частей картины, в полную силу этой краски. Это была страшная ошибка. Далее, для полноценного письма, использовалось множество тюбиков цветной краски. Сейчас, для этой же картины, всего три, ну максимум четыре краски, не считая белил. Смотрите, чтобы перекрыть эту темноту из подмалевка, пришлось подбирать цвет на палитре. Естественно, подобрать цвета на палитре не всегда удавалось, и до сих пор не всегда удается. Но самое главное, невозможно было поймать общий тон картины, как это у автора. Приходилось снова и снова составлять различные колеры. Приходилось по сто раз высветлять слишком темные места, или затемнять слишком светлые, а это все больше и больше уходить в грязные смеси на самом полотне. Короче, о многослойности тем более, о прозрачности слоев можно было попросту забыть. Это нельзя было назвать даже приемом а-ля э, письма в один сеанс, так как сеансов было множество. А вот, что вытворяли Белилы на полотне, это я назову живописным кошмаром. Ну, Вот я вам показываю, и вы это сами видите. Даже не хочется больше рассказывать. Вот финал моей первой работы. Так, что-то вроде нарисовано, но глубины в тени каменной ниши нет. Просто грязно-черные дыра, цвета перебелены, или даже перезелены, <связываются> не могу даже слова подобрать, перегрязнены, Во, перепачканы. Короче, сейчас я с ужасом вспоминаю этот опыт. Вторая работа с данной картиной. Тут уже был небольшой опыт и понимание многослойности, прозрачности слоев и красок. Конечно, этот опыт набирался из проб и ошибок с других картин. Смотрите, я учел ошибку темного подмалевка и написал его уже светлее. При этом сразу обозначил светлые места, вытерев сырую имприматуру до белизны холста. Тем самым перед написанием теней я уже имел камертон двух составляющих. Это свет и полутень от желтоватой имприматуры. Поэтому уже больше чувствовал, в каком диапазоне темноты писать тени. Но и этого было еще недостаточно, то есть было что-то не то. Конечно выручило, что краски на палитре я уже практически не составлял. Максимум пару красок замешивал в один колер и красил им прозрачно фон каменной стены с нишей. При этом учитывал темноту коричневого подмалевка, то есть не записывал его полностью новой цветной краской. Тем не менее, именно глубина теневой части ниши не совсем получалась. Как бы это объяснить, глубина получалась жидковатой. Ну и также не попал в общую тональность той же каменной ниши. Кому интересен этот опыт, более подробней, то на сайте ярмарки мастеров есть мастер-класс по написанию данной э, картины, вот, второго варианта. Называется мастер-класс основа многослойной живописи. Ссылка на него в описании под видео. Но и это, уважаемые друзья, еще не то, что хотелось бы получить попадания в цвет, нет общеобъединяющего тону всей картины и так далее это я уже говорил И вот наконец следующий третий эксперимент написания картины Абраха миньон в нише. На нем я остановлюсь немного подробнее. мало того по нему имеется полноценный фильм, в котором будет разжевана каждая нота, краска действия, рассуждения э, по данному произведению. Эта работа уже написана набором опыта с разницей в три года относительно предыдущих, но вкратце я расскажу, в чем фишка исследования. Были учтены ошибки прошлых картин. Коротко показываю написание полотна. Имприматура. Обязательно прозрачной краской. Обозначение общих теневых масс той же краской. И высветление самых светлых мест центральной композиции. Самое главное, если предыдущие работы я начинал писать с окружающей среды, с фона, то пока о фоне забываем до лучших времен. Именно в этом заключается главное при исследовании и написании данного полотна. Итак, сначала пишется центральная композиция. Виноград, вино, крыжовник, веточки, желуди. Не поверите, но для центральной композиции, хоть она и цветная, используя всего три, максимум 4 краски. Не считая белил также. Но не все предметы на Терморта пишутся до написания фона. Некоторые из них будут рисоваться после написания каменной стены. Тут тоже есть свой нюанс. Например, пока оставляю за кадром передние крупные персики и такие мелочи, как насекомые или капли воды, они будут писаться поверх фона. Также листья, хотя листья немного обозначаются в начале, но прописываться будут тоже после фона. А пока получается вот такой цветной рисунок с фруктами и вином. Очень важно в многослойной живописи, просушивать тот или иной этап работы. Именно поэтому, многослойная прозрачная живопись маслом, пишется долго, а не потому, что сложно написать какие-либо предметы. Например, начиная с рисунка на холсте, до варианта, который вы видите на экране, было затрачено примерно ну, часа три, не больше. Это уже цветное письмо, того же винограда. В окончательном варианте эти предметы будут уточняться, но уже не в письме. Автональные доводки листировками. Понятие фон в картине в основном приемлем к натюрмортной живописи. Это может быть стена, дверь, драпировка и тому подобное. Короче, все, что находится позади основной композиции. Даже если позади композиции именно натюрморта находится природа, вот пример, это тоже нужно назвать фоном. В пейзажной живописи больше употребляется понятие планов, передний, средний, дальний план. Невозможно в пейзаже употребить слово фон по отношению к заднему плану, так как он равнозначен и участвует в глубине и отражении дали и пространства всего пейзажа. В натюрморте, как в данной картине, никакой дали, распространяющейся на, на километры, просто нет. Стена которая находится позади центральной композиции, находится близко, почти впритык, но есть глубина. А эта глубина достигается только последовательным наложением различных слоев, ну скажем, прозрачных красок, которые все с каждым слоем все более и более будут утемнять эту глубину. Как-то один ученик пришел учиться живописи у знаменитого мастера. Мастер спросил у ученика, что вы вообще уже умеете рисовать. Ученик ответил, пока ничего, могу только записывать фон. Если вы умеете записывать фон, сказал мастер, то вам у меня нечему учиться. И действительно, самое сложное, особенно в натюрмортной живописи, это окружающая главную композицию среда то есть фон. В данной картине каменная стена с нишей. Она держит всю композицию. Даже графическое изображение самой арки не случайно. Оно является как бы рамкой. То есть, можно не обрамлять саму картину рамкой, потому что арка несет в себе эти свойства, и картина смотрится единым целым, завершенной. Тени и рефлексы на центральных предметах перекликаются с этим каменным фоном и по цвету, и по тону. И тут я задал себе вопрос. Каменная стена, фон. Камень. Какой? Ведь в двух первых опытах, ни в цвете, ни в тоне, он у меня не получился. Какой? Зеленоватый, сероватый, синеватый или, или, или. Оттенков очень много. Оказалось все просто. Но для этой простоты, как я уже говорил, прошли годы. Еще раз посмотрите на репродукцию оригинала картины, а именно на каменный фон. Там есть и синеватый, и зеленоватые, и желтоватые, красноватые оттенки. Подбирать все эти оттенки на палитре сложно, а то и невозможно при, ну, при односеансовой живописи. Подберете, при нанесении их на полотно, они будут смешиваться между собой и, несомненно, еще больше будут пачкать друг друга. Ну и тому подобное. Чем больше пигментов, даже в одной краске, ну, например, индиго, очень любимая краска многих художников. В нем два пигмента. Видите, внизу обозначение, состоит из двух, из двух пигментов. Тем менее, предсказуем будет окончательный вариант в цвете или тоне. Поэтому, в этой работе используют цветные краски, исключительно состоящие из одного пигмента. Например, марс желтый прозрачный. Вот внизу обозначение, он состоит из одного пигмента. Нужен один колер для фона, который даст оттенки, о которых я упомянул. Как эти оттенки появляются? Тоже очень просто. После просушек предыдущих слоев, на просвет с последующими. То есть, много слоев перекликается друг с другом, потому что каждый слой просвечивает. Замешиваю две краски в равных пропорциях. Кобальт синий спектральный и Марс желтый прозрачный. Как видите, кроме темной, неопределенного цвета смеси, мы ничего не получили. Небольшое отступление от данной палитры, чтобы стало понятнее, о чем речь. Все художники знают, если смешать синюю краску с желтой, то несомненно, получим зеленый. С прозрачными красками эта фишка не пройдет. Видите, просто темная смесь. Если в эту смесь добавить белила, как индикатор, получаем серую смесь, но никак не зеленую. Хотя легкий оттенок зеленого, желтоватого или сильноватого будет присутствовать, в зависимости от пропорций этих двух красок. Я даже попробовал смешать кобальт синий с марсом оранжевым и тоже получил неплохую серую краску с красным оттенком. Но это не то. Для фона нужен именно этот диапазон серого камня. Как я уже сказал, что прозрачные краски кобальт синий и марс желтый в смеси не дают зеленого, как непрозрачные. На белилках эта смесь дает серый цвет. Но тяготеющий в зеленоватую или в синеватую сторону, все зависит от пропорций. Если в смеси больше синий, значит серый цвет уйдет в синеву. Если больше желтый, то соответственно в зеленоватый оттенок серого. Оттенок, но цвет условно серый. Пишу фон этой смесью, пока без белил. Серый цвет на белилах понадобится только в конце. Если центральную композицию с виноградом при старании можно было написать за один сеанс то для фона нужно набраться терпения. Терпение именно во времени просушки каждого слоя. Прозрачными красками, хоть и темными, не получится сразу покрасить в темный. Хотя физически это можно сделать, если накладывать сразу толстый слой краски. В многослойной живописи этого делать категорически нельзя. По причинам. Не получится показать глубину теней. Они станут просто черными. Жирное наложение этой краски, вылезет визуально вперед относительно главной композиции. В толстом слое прозрачная краска обязательно потрескается со временем, поэтому никакой пастозности на фоне не должно быть. Мазки, да, пастозность нет. Небольшая пастозность в многослойной живописи допускается только на переднем плане и только непрозрачными красками, ну, например, в цветах персиков и винограда. В полной версии фильма, будет подробно объяснено по поиску оттенка для каменного фона, по каждому этапу, этапу работы. Итак, каменная ниша. Фон писался в три этапа с просушками. В двух первых одна и та же смесь, всего из двух красок, без белил. Только в одном случае тяготеет в зеленоватую сторону, а в другом в синеватую. Объясняю почему так. Дело в том, что в какой бы оттенок не замешивать прозрачные краски в данном примере, в тенях, они почти не будут различимы. Но тем не менее, это обогатит темные места, переливаясь в глубине от синего в зеленый. Но при тонкослойной закраске теней, будет просвечивать все до желтой имприматуры. Короче, свет пройдет до, до грунта холста, что в свою очередь и покажет глубину теней. То есть, все эти оттенки будут перекликаться между собой на просвет и в разных наложениях по маскам. То есть, не по пастозности, а по маскам. Обязательно просушиваю два сеанса закраски фона перед третьим. И вот, только в третьем сеансе, я уже крашу светлые места фона, этой же смесью, замешанной на белилах, то есть серой. Краска на белилах, конечно будет перекрывать предыдущий слой, но в цветах это нормально, допустимо. Единственное скажу, что и белильная смесь не должна быть на фоне пастозной также наносится тонким слоем и растушевывается в местах стыков с темным колером. То есть, в тени ниши и которые образованы на стене от предметов, смесью с белилами не залезаем. Впрочем, это финал от написания фона, но в конце работы он будет уточняться лессировкой. Эту закраску каменного фона тоже нужно просушить. Хотя, если аккуратно продолжить уточнять центральную композицию, не залезая на фон, то можно и не просушивать. Я просушил, потому что аккуратности у меня не хватает. Вот, уже после просушки третьего сеанса написания фона, я взялся за уточнение деталей и уточнение тональной доводки всех предметов листировками. После просушки почти завершенной картины, расскажу про интересный и завершающий сеанс данного полотна. В завершении этой картины есть два пути. Первый, это дописывать или переписывать неудавшийся цвет или тон по светлоте или темноте. Второй, это довести с помощью лессировок тот или иной предмет до состояния оттенка или тона краснее, голубее, светлее, темнее. Здесь я поступил очень просто, так же, как и в начале, я замешал колер из кобальта синего с марсом желтым. Естественно, проверю тональность этой смеси белилами, как индикатор. И вот теперь самое главное. Темную смесь разбавляют двойником, в котором основная масса это лак. Полностью покрываю этой смесью фон картины. Позволяю залезть с этой краской ну, в тени листьев, винограда и тому подобное. Короче, немного во а все теневые места. В финале, я вам показываю две картинки для сравнения. Одна из предыдущих сеансов, и вторая в завершении Здесь не только глаз, но и фотоаппарат увидел разницу. Слева, светлые места каменного фона, немножко перебелены. Справа, светлые места, немного погасли и объединились в одно целое в одно целое, с глубокими тенями. После просушки последнего сеанса, э, нарисовала гусеницу под листом, стрекозу, на листе капельки воды, в общем, всякие мелочи такие. Всякие мелочи, которые поверх. А вот сравнение оригинала с копией. Уважаемые художники, не придирайтесь к тонкостям, если вы видите различия в двух картинах. Я показал и рассказал лишь свой подход к данному произведению. Конечно, дотонкость скопировать картину сложно, все индивидуально. У кого-то получится лучше, у кого-то хуже. Ну и как вы думаете, полезно или нет, пользоваться пословицей повторение мать учения. Сравнивая оригинал с тремя работами одного художника. Вывод. Я даже не знаю, какой сделать из этого вывод или дать совет. Это относится к многослойной, серьезной живописи, которую с насколько написать не получится. При написании картины, которая требует серьезного подхода, главное сравнивайте и анализируйте свой результат с оригиналом. При этом не ленясь переписывать его столько раз, сколько нужно до приемлемых результатов, пока пословица «Повторение мать учения не перерастет в живопись». Слово живопись, это два составляющих, живо писать, как в жизни. Черный квадрат Малевичи, это из другой оперы. Желаю вам успехов у написания этой картины. Для желающих приобрести полноценный мастер-класс по написанию картины Абрахаминьон Миньон э, на у ниши, ознакомьтесь пожалуйста с дальнейшей информацией. В архиве имеются файлы. Фильм. Репродукция оригинала картины для распечатки. В размере. Финальные картины написанные мной. Картинки по сеансам рисования. Фото применяемых красок и текстовая навигация по сеансам фильма. В полноценном фильме подробно рассказывается и показывается весь процесс написания данной копии. Ролик разбит по частям, начиная с перевода картинки на холст до завершения. По написанию натюрморт несложный, но, за, но без определенных технических, технических навыков, он может быть сложен для понимания. Я не рекомендую этот фильм совсем начинающим художникам, которые впервые взяли за кисти и масляную, краску, и масляную живопись. Им я рекомендую посмотреть ролик на моем канале под названием, как выбирать мастер-класс по живописи. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Хотя не попробуешь, не поймешь. Реквизиты для приобретения фильма в описании под видео. Друзья, всем желаю творческих удач.